Удаление заусенцев. The burn. Электроэрозионная обработка. Electrical discharge Сопла, носик, наконечник. Нозл. Электролитно-плазменная обработка или плазменно-электролитическая обработка. Плазма электролитик полишин. График среднего эффекта. Mean effect plot. Инструмент инструментальная оснастка. Tool. Единица измерения. Unit. Источник питания. Power supply. Пики и впадины. Пикс. And valleys. Глянцевые поверхности. High gloss surfaces. Давление электролита. Electrolyte pressure. алюминиево итревый гранат детектор. Як дете. Дифракция обратного рассеивания электронов. Electron backscatter diffraction. И BSD продолжительность импульса Pulse Duration